Слушай, я застрелил грабителей банка. Баркер, заткнись и звони 911. Спайди, Скорпион отправился к старине Джею Джордану Джейсону. Он обвиняет Джейсона в том, что он застрял в костюме Скорпиона. Спайди, тебе лучше поспеши туда, иначе старина Джей Джей станет очередной ужасной сенсацией для газеты. Следующее здание далеко. Если прыгнуть и перелететь, может я и попаду туда? Стой. Уходи, Дарган! Твое время вышло! Эй, держи ухо востро! Чем быстрее мы разберемся со Спайдерменом, тем скорее нам заплатят! Слушай, Дарган, это же новое тысячелетие. Много высоких технологий. Мы вытащим тебя из этого костюма. Ты засунул меня в этот костюм, и я заставлю тебя заплатить за это. Перестань же, Дарган. Ты разрушил мою жизнь, теперь я разрушу твою. Где ты прячешься? Где ты? Где ты прячешься? Не знаю, чего ты хочешь добиться, спасая мою жизнь, но у тебя ничего не выйдет. Ого, ты просто слишком умен для меня, Джей-Джей. Офицеры, вот он, человек, создавший техно-ужас. Стреляйте в него, скорей! Джей-Джей, я ухожу. И на этот раз серьезно. Стой, Спайдермен. Я не хочу верить в то, что ты сделал сегодня, но мне нужно во что-то верить. А, у меня нет времени на объяснение. Просто скажи, что ты тут ни при чем. Я смогу отличить ложь. Слушай, это правда. Этот Спайдермен был создан новым изобретением Октавиуса. Но не этот Спайдермен, не я. Кто-то скопировал меня. Зачем? Я пока что не знаю. А тогда тебе лучше идти. И чем быстрее, тем лучше. И все? И ты мне веришь? Мне не нужно верить тебе. Я знаю, что ты не врёшь. Но как? Скажем так, у тебя есть свои суперсилы, а у меня свои. Я расскажу всем о твоей невиновности, а ты разберись с копами. Удачи. С каких это пор я... опасно. Он слишком быстрый. Не останавливайся, спайги. Эй, воровство не мой стиль! вперед Оу! Интересно, чьи это прелести? Дома! некуда, только Дома! Зима. Какова высота этой штуки? База, разряжаю выстрел. Эти ящики единственный выход. Монстры в канализации <Слыш> Эти ребята не промах Назад! Назад! Башня разрушена. Я больше не могу его преследовать. Эй, ты заплатишь за эту башню. Сработали спайдер-сенсоры. Стой, иначе липкая паутина приклеит тебя к стене. Это было не самое романтичное предложение в моей жизни. Черная кошка! О, я так рад, что это ты. Я тоже рада тебя видеть. Но у тебя проблема? Веном захватил большой экран на Таймс-сквер и уже много часов передает тебе сообщения. Уродливая рожа Венома на большом экране? Как страшно! Это еще не все. Райна находится в Амнитеке. Что же это? Олимпиада преступников? Слушай, Таймс-сквер находится по пути в Амнитек. Давай узнаем, что задумал Веном, потом разберемся с Райном. Марафон Венома продолжается на самом большом телеэкране в Нью-Йорке. Мы вещаем почти на весь этот чертов город. Самое грустное то, что он сделал из этого ток-шоу. Итак, у нас в гостях прекрасная леди. Все вы ее знаете. Она одна из тех, кого называют знаменитостями. Мы решили, что этой бедной маленькой дамочке осталось жить 24 часа. Кстати, ее зовут Мэри Джейн Парк. Ха -ха -ха -ха. Нет! Мэри Джейн! А на случай, если кто-то, и я даже знаю кто, захочет спасти эту супермодель от злых монстров, тогда пусть приходит. А пока что напоминаю, что в Нью-Йорке продолжается марафон Бенома. Слушай, ты же понимаешь, что это значит? Забудь о людях в я справлюсь с Райаном. Справишься с Райаном? Спасибо, кошка, но... Нет. Слушай, то, что я спайдермен, многое мне дает, но многое и отнимает, но одно никогда не изменится. Это знание того, что сначала я должен использовать все способности для других, и только потом для себя. В Омнитек много невинных людей, и им срочно нужна помощь. Я не подведу их.